Сегодня специалисты в лабораторных условиях проверили бензин на 10 красноярских заправках. Результаты, кажется, удивили всех. Владимир Жаринов расскажет подробнее. В экспертизе участвовали образцы 92-го бензина с 10 заправок города. 25 часов, «Фортуна плюс», «Красноярскнефтепродукты», «Газпромнефть» и «Магнат РД». Проверка стоила 100 тысяч рублей, а результаты оказались весьма неожиданными. Ни одну пробу не отбраковали. Может, это было связано и с распоряжением президента, что он дал указание проверять автозаправочные станции, то есть я не могу сказать, ну, в данной ситуации все бензины неплохого качества, то есть соответствуют требованиям технического регламента. Это вдвойне Удивительно, учитывая, что эксперты Росстандарта совсем недавно нашли почти 300 нарушений на краевых АЗС. Удивились и жители города. Я один раз заправился вот, а там вода была зимом. Я сколько мучился. Есть такие заправки. Ну, стараюсь. Чтобы не попасть на некачественный бензин, заправляться на одной заправке. Засомневался в результатах экспертизы и Егор Фролов, координатор местного отделения Федерации автовладельцев России. Его насторожило, что сегодня в оценочной комиссии присутствовали, а значит тоже выставляли баллы, два представителя автозаправочных станций. Поэтому проверить бензин мы решили сами при помощи одноразовых тестов на одну из АЗС. Кстати, эта крупная сеть тоже участвовала в экспертизе. Тест-Вей разработали ученые Московского госуниверситета нефти и газа. Разработка запатентована и прошла сертификацию. Полоски выявляют наличие металлсодержащих присадок, повышающих октановое число. Если индикатор меняет цвет, значит есть незаконные добавки. Больше еще возмущают вот эти вот названия супер-евро. Они ни к чему не относятся. Мы видим с вами уже на глазах начинает зеленеть. Скорее всего, это с одного и того же вида топлива сделали разные октановые числа. Как мы увидели в этом тесте, результаты кардинально отличаются. Причем специалисты уверяют, что чем дальше от города, тем реже проверяют заправки и тем хуже бензин. Владимир Жаринов, Денис Корнилов, Вести Красноярск.